Всем привет! На прошлом занятии мы с вами поговорили про тренды. В теории, конечно, все это выглядит и звучит очень красиво, но как же это все выглядит на практике? Сегодня я вам покажу несколько своих сделок. Одна из них убыточная, две положительные. Внимание на экран! Собственно, вот таким образом происходит заработок на бирже. Если вы новенький и хотите присоединиться, смотрите мои обучающие видеоматериалы. Если вам понравился данный видеоролик, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал, задавайте вопросы. Далее будет много нового, полезного и интересного. Всем пока!